Наука пронизывает всю нашу жизнь. Мы в Скалтехе это хорошо понимаем. Как я создал эффективный метод предсказания кристаллических структур, также инженеры и дизайнеры создали уникальную технику LG Signature. Это кремний — материал, лежащий в основе новейшего процессора Alpha 9 в OLED-телевизорах LG Signature. В него встроен искусственный интеллект, который анализирует входящий контент спортивные передачи, фильмы, музыкальные трансляции, и настраивает картинку и звук, исходя из жанра видео и окружающего пространства. Искусственный интеллект, запоминая ваши предпочтения и привычки, сам подберет вам интересный контент и оптимальные настройки. Посмотрите, какой тонкий. А еще с ним можно разговаривать. Артем Аганов. Скалтех. Линейный инверторный компрессор холодильника LG Signature поддерживает постоянную температуру и обеспечивает низкий уровень шума. Постучите дважды и увидите, что внутри. Поднесите ногу к сенсору и дверь откроется. Воздух — это естественная смесь газов и водяного пара. Частицы пыли и аллергены в воздухе могут негативно сказаться на здоровье. Климатический комплекс LG Signature возвращает воздух к его исходному состоянию, очищая и увлажняя его. Как центробежная сила, необходимая для разделения веществ разной плотностью, так и в стиральной машине LG Signature созданы два барабана для одновременной стирки разных типов ткани без шума и вибраций. LG Signature проверено ученым